Желаю успехов Макс Вехал Вот, получил посылочку от злого гуманиста Вот, цена 38 гривен вот, 500 гривен 38 от гривен цена Так, смотрим Делаем все в промайс. Тут должна быть обскура. Горгутс. Альбом обскура и... <coughs> и. И. И. И, и... <coughs> и, и Unless it Victory. Как раз то, что мне нужно альбомчики. Они должны быть запечатанными. Запаковано отлично. Вотчиком таким. О, ну это херня, она да, Надо было еще сюда одну положить, конечно. Вот болтались они, ну чё ж. Запаковано хорошо. Сейчас будем делать вскрытие. Хотя будем делать вот так вот. вот, ищем слабое место, по шву, между дисками, и все, легче простого. А, надо еще и так, наверное, сделать. Блин, это. А, музычка моя играет, да. В XCWD. Родословно вокальщики. Остальное дисмол на барабанах. Остальное все я. С программой. О. Супер-пупер. О. Офигеть. О. О, все запечатано это сюда прячем, пригодится кому-то что-то отправлять. Не вопрос отправим. Так, теперь это надо вскрывать, да? О! Э -э -э. Супер! Victory Unleashed Century Media Конечно не первый прессы <сёк skincare> И Центри Медиа Обскура Мой любимый альбом Обскура Горгац Сила Ну начнем Чего с Горгатса Блин Забыл как их вскрывать <сёк> тут где-то ж есть этот самый Линия где-то тут же есть надрезочка какая там Или вот так можно Можно и так скрыть какая она хранится я, честно говоря, редко запечатанные беру, поэтому надо приловчиться. О! О. Ах, как они пахнут, а! Как девственница, ебтый, блядь. Точнее, классно. Ну, нахуй этот фоем, блять, покупать на нем. Там люди припизденные, блять. Легче, по заказывать Запечатанные диски, блин. А -а. В коллекцию. Это не на продажу. А -а. Шик. Реклама. Да, если бы еще футболки поставлялись. К дискам. Было бы вообще супер. Коробочка классная. О, диск черный, охренеть. Классно. О, видал черный диск. Да. У меня такой мордук есть. Бестон буклет тут вообще бомбовый. Классно. Никто этого не касался. Это самый класс. Ну, теперь можно продавать много чего. Из того, что у меня есть, потому что это... Тут было как заменитель для этого. А болванка у меня есть, да, кстати. с Спиропресса написанная в 2000 там каком-то году, блин. Как только альбом вышел. О. Так, это разобрали а это логотип мой мои банды тоже напарят так блин коробка ну ничего более-менее нормально так что это она так звук такой странный издала она ага. ну, не нормально все ради ну, тоже коробки мяхти блин видно ладно поменяем если что не проблема главное что диск целенький с, с не так посмотрим алыч тоже у меня есть все альбомы те что мне нравятся самые такие забойные я не собираю все подряд а некоторые есть люди там любят собирать там Лыж там весь, блин, то и все. Это то, что слушаю. Вот, собираю. Да. Вот, как его продемонстрирую свою коллекцию. Там лыж там. блин, да, коробки, конечно, говеные, что-то, да. Так, а это, а это, вряд ли, наверное, черный. Это обычный, да. Ну ладно, хорошо сделано. Вот, тоже Реклама. Понятное дело. Эх, как пахнет, а? Как в детстве не собрал. О, вообще классное дело. Классная ж вещь, когда, блин, никто этого не касался, никто это не юзал, никто не на это не дышал, прямо с завода. А, фотка фотка тех времен еще, блин. О! Класс! Запечатанная. Ну, шикарно сделано. Ну, вот так это делаем, так раз, все. Ну вот. Коробки, конечно, равноватые какие-то. Чтобы рассказать. Рекламка тоже пригодится. Виктория. Ну вот, все, английское я уже никакой не ищу. Есть все, что мне надо. Все, что я слушаю постоянно. Вот все альбомы есть вот и этот еще вот, коллекцию тут еще и бонусы вот блин ну бонусы конечно лиф нахер нужен этот лиф ну, вот, не люблю вот что-то я с бонусами не вот. вот ну это тема да это шадовиальный альбом я считаю ну все всем пока пока